Вы интроверт? Задумывались ли вы когда-нибудь, что интроверт хотел бы услышать время от времени? Как и любому другому человеку, интроверту необходимо время от времени слышать ободряющие слова, а может быть даже больше, потому что мы склонны быть немного более чувствительными, чем другие. Если вы задаетесь вопросом, как сделать день вашего члена семьи или друга интровертом, продолжайте смотреть. Без лишних слов, вот 9 вещей, которые интроверты хотели бы услышать. Первое – слова благодарности. Из-за своей интровертности интроверты обычно ищут способы сделать все за кулисами, чтобы не привлекать к себе внимание. К сожалению, это приводит к тому, что большая часть их работы или достижений остается незамеченной и неоцененной. Это становится закономерностью во всем, что они делают, в том числе и при оказании помощи друзьям или семье. Помощь, которую они оказывают, остается незамеченной или становится ожидаемой. Наступает момент, когда интроверты чувствуют себя невидимыми, Несколько слов благодарности могут осветить мир интроверта, потому что это дает ему ощущение, что его видят и что его усилия не пропали даром. Это также дает им ощущение, что они действительно делают что-то хорошее. Они просто не уверены в себе, потому что не получают никакой обратной связи. Второе. Ты в порядке? Интровертов обычно не спрашивают, все ли с ними в порядке, из-за их тишины и неподвижности. Эта неподвижность часто воспринимается другими как нечто хорошее, потому что они думают, что быть неподвижным означает быть спокойным. Это не всегда так, поэтому, когда кто-то спрашивает интроверта «как дела?», это действительно делает его день. Этот поступок также дает интроверту понять, что кто-то активно заботится о нем, и ему не все равно. Молчаливость и иногда замкнутость интровертов означает, что к ним мало кто подходит, и они чувствуют себя одинокими. Тот, кто спрашивает, все ли у них в порядке, дает им понять, что есть люди, которые могут принять их такими, какие они есть, и заботятся о них. Номер три. Делайте комплименты тому, как они думают. Интроверты много думают, часто даже слишком много. Это происходит из-за наблюдательности и желания сделать все правильно со стороны интроверта. Интроверты – наблюдатели, и они проводят огромное количество времени, поглощая информацию на сознательном и бессознательном уровнях. Это позволяет им точно знать все о других, даже если они редко что-то говорят. Всю поглощенную информацию они затем анализируют несколькими различными способами, в основном для того, чтобы увидеть ее с разных точек зрения. Очень приятно, когда кто-то признает умственную эмоциональную работу, которую интроверты вкладывают в свои мысли. Номер четыре. Мне нравится, какой-то есть. Вы всегда можете видеть, как других людей хвалят за их экстравертные личности. Если вы интроверт, то очень редко люди уделяют время тому, чтобы узнать вас получше. В современном обществе больше всего ценятся внешние качества, которые человек может продемонстрировать. Для нас, интровертов, это заставляет нас чувствовать себя изгоями, и нам кажется, что мы должны измениться, чтобы развивать связи, которые, как мы видим, есть у других. Когда нас хвалят за то, что мы такие, какие есть – мы понимаем, что нет ничего плохого в том, что мы интроверты и что нам не нужно меняться, если мы этого не хотим, что является для нас большим облегчением. Номер пять. Спасибо за вашу проницательность. Как мыслители, интроверты очень много работают, чтобы анализировать, обрабатывать, учиться и ставить себя на место другого человека, чтобы помочь решить проблемы. Но поскольку то, что обычно считается тяжелой работой, обычно является физическим трудом или чем-то, что другие могут видеть со стороны, этот вид тяжелой работы ума и эмоций часто игнорируется или критикуется. Их также могут закрывать и смеяться над ними, потому что люди не понимают их или они по какой-то причине срабатывают. Когда кто-то делает комплименты или благодарит интровертов за их советы и проницательность, это помогает им почувствовать, что они сделали что-то правильное и что они действительно помогают людям. Это также помогает им почувствовать, что их понимают хотя бы на каком-то уровне. Если вы поблагодарите интроверта за его понимание, это гарантированно сделает его день. Номер 6. «Мне так комфортно рядом с вами». Интроверты любят, когда им говорят, что рядом с ними другие чувствуют себя комфортно и спокойно. Им приятно создавать пространство, в котором люди могут просто быть самими собой, не ожидая от них ничего хорошего. Это не то, что дается обществом, потому что оно всегда хочет, чтобы люди выполняли определенные заранее установленные роли, но это может быть токсичным на многих уровнях. Кроме того, если они чувствуют покой, это означает, что они исцеляются, и что интроверт является частью этого исцеления. В обществе, где все происходит в быстром темпе и практически нет отдыха, легко быть подавленным и раненым. Нелегко исцелиться от всего этого. Для многих это большая честь знать, что они предоставляют другим безопасное место, где они могут отдохнуть от бурных будней и исцелиться. Номер 7. Вы были или есть правы. Интроверты с их постоянными мыслями часто способны видеть вещи раньше других. Однако, когда они высказывают эти идеи, их иногда игнорируют или сторонятся. Затем, когда эти возможности все-таки сбываются, на них либо злятся, либо полностью игнорируют, либо они просто не могут найти в себе смелости сказать «я же говорил тебе». Такое отношение заставляет многих интровертов держать все в себе, чтобы защитить себя от ответной реакции. Когда вы искренне и от чистого сердца признаете, что все это время они были правы, это помогает им понять, что не все будут негативно реагировать на то, что они хотят сказать. Номер восемь. Ты можешь уйти, когда захочешь. Интроверты ненавидят одно – идти куда-то, не имея возможности выбраться оттуда, когда они истощены или перевозбуждены. Многие люди не понимают, что интроверты не процветают и не получают энергию от других людей. Напротив, они скорее будут истощены. Если кто-то скажет, что они могут вернуться домой, когда захотят, они почувствуют, что их видят и любят. Номер девять. Я здесь для тебя. Интроверты очень хорошо умеют постоянно быть рядом с другими, но не очень хорошо умеют быть рядом с собой и не умеют впускать других людей, чтобы помочь им. Услышав впервые, что кто-то рядом с ними, когда им это нужно, они снимают с плеч большую тяжесть и напоминают себе, что им не обязательно все делать в одиночку. Это лишь несколько вещей, которые интроверты хотели бы слышать время от времени. А что думаете вы? Относитесь ли вы к кому-нибудь из них? Дайте нам знать в комментариях. Нашли ли вы это видео ценным? Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь с друзьями, которым это видео тоже может быть полезно. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на колокольчик уведомлений для получения новых материалов. Все использованные ссылки добавлены в поле описания ниже. Супер спасибо за просмотр! Увидимся в следующий раз!